всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные маринованные помидоры чтобы не пропускать новые рецепты лайкните это видео и подпишитесь на канал приятного просмотра 800 граммов репчатого лука нарезаем тонкими перьями Помещаем его в миску, заливаем крутым кипятком ровно на одну минуту, а затем откидываем на сито. Теперь берем чисто вымытую банку, на дно кладем подготовленный лук. Закладываем помидоры, чем плотнее, тем лучше. У меня было 2 килограмма и 200 граммов небольших помидоров сливок. Их хватило на 4 литровые баночки. Сверху выкладываем еще слой лука. И прикрываем банку крышкой. Дальше готовим маринад. Наливаем в кастрюлю 1 литр воды. Добавляем 20 граммов соли, 50 граммов сахара и начинаем содержимое кастрюли нагревать. Кипятить маринад не нужно, наша задача полностью растворить все кристаллики. После чего огонь выключаем, а в кастрюлю добавляем 50 миллилитров 9% уксуса и хорошо размешиваем. Затем заливаем этим маринадом наши помидоры. Маринада может понадобиться чуть больше. Мне хватило 1 литра. Дальше устанавливаем банки с помидорами в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем по плечике теплой водой примерно такой же температуры, как и маринад в банках. И доводим до кипения на умеренном огне. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем помидоры на небольшом огне ровно 10 минут. Затем аккуратно достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем, накрываем чем-то теплым.